Доброе утро, друзья! Вышла только что с души. Сегодня в детский сад Сережа отвозил ребят. Ребята говорят, папа, ты нас практически никогда не отвозишь, отвези, пожалуйста, а мама пусть заберет. Мы сегодня вечером, ну не мы, Сережа с ребятами едут на Гарри Поттера в театр, заберу я сегодня немножко раньше. Сегодня отвозил Сережа деток в детский сад и, говорит, всего три мальчика было на площадке, и, ну и наши двое, пять человек, представляете? Только-только сняла видео, рассказывала, как хорошо, что в этом садике никто не болеет. И вот так. Ну, в общем, чат я читала. Там в основном по семейным обстоятельствам деток оставили. Но будем надеяться, что с детками все в порядке. Потому что сейчас очень много, я слышу, болеет людей и детей. В том числе и школы вроде как перевели на онлайн-обучение. В общем, ничего необычного. Сзади меня, посмотрите, на подоконнике. Гора вещей, потому что сушим мы все. Смотрите, на батареях. Я уже отвыкла, что такое сушить на батареях, это очень удобно. Обычно у меня с этим справлялась прекрасно сушильная машинка, но она поломалась. Ретроградный Меркурий дает о себе знать. Всегда в ретроградном Меркурии что-то да у нас ломается. Уже звонили мастеру, должен в ближайшие там недели приехать, потому что сейчас он занятой. Но, скорее всего, там что-то забилось. Придется мастера звать. Все, пока сушим, вот, к сожалению. Вот, когда ты уже знаешь, чем сравнивать, то очень удобно сушить на батарее. Вещи такие неприятные. Ну и всегда батареи завешены некрасиво. Была вчера в магазине и кое-что прикупила из заморозки. Ну, э, э, спаржевая фасоль у нас всегда есть. А из новых купила брокколи. Горошек. Все покупала в магазине АТБ. То. так это вот что у меня еще осталось честь заморозки уже практически ничего не осталось и взяла мне очень нравится вот такой набор смесь ягод для компота они такие классные они такие чистые аккуратненькие все ровненькие вкусные что я просто размораживаю и дети так вот едят. и цена очень бюджетная что 30 гривен по моему вот Сколько тут? 400 грамм все, что я замораживала, <смех> на зиму мы все уже съели. Смотрите, Надо, получается в два раза больше. Мне в прошлом году не хватило и вот сейчас. Осталось только вот, что у нас, перец, грибы, которые мы в лесу собирали, ну и, пожалуй, все. Вот так выглядит эта смесь. Смотрите, здесь клубника, черная-красная смородина, малинки немножко, ну и все. А в прошлом году я покупала такую же смесь да, такую же, потому что в этом бы другой нет, был добавлен еще кружовник. В этом году они, видно, решили не добавлять. Мы собрались в магазин, у нас холодильник пустой, поэтому сейчас поедем затаримся. Сегодня, кстати, Марк с Ренатом идут на Гарри Поттер с папой. Мы вышли, у нас снова лед. там, может быть, уже ближе к дню солнышко будет, хотя солнце не намечается сегодня. Оно подтает. каждый день лед, лед, потому что небольшой плюс, ночью минус. И все, оно берется Вообще, конечно, зима такая интересная. Все во льду. Да? Ходим тут по льду. Лед. Скажи, лед. Лед. Лё лед. Лед. Лед. Еще. Лед. Покажу вот мое творчество перед Новым годом. Я делала вот такую вот композицию, наряжала. Фонарики здесь горели, я не помню, показывала вам или нет. Буду уже ее скоро разбирать, потому что она уже раз 10, наверное, падала от ветра, ничем не закреплена, здесь было намного больше игрушек. Ну, это обычные ветки, мы просто подстригали свои сосны. Я решила так воткнуть, чтобы было нарядненько. Вообще, вот этот горшок, я не знаю, он будет мне еще служить летом, потому что он со всех сторон разбит. Ребята, тут украшали уличными игрушками. Что-то пооставалось, что-то поразбрасывалось. Вот, видите, вот разбилось. Смотрите, что я вам хотела показать. У меня спрашиваю часто когда но ну, особенно перед Паской дропсы где я покупаю дропсы вот все дропсы в магазине метра из белого шоколада молочного черного тут прям целый-целый отдел ух ты даже розовые по-моему смотрите но ну, да вот так что вот если будете перед Паской искать где все это можно купить Магазин метра. Вот чисто шоколадный, черный. Я, кстати, в этом году буду делать с молочным шоколадом. Не хочу и черный, он горчит сильно. Попробую брать молочные дропсы. Но ну, такого пакетика достаточно для количества, там сколько, 8-9 пасок у меня обычно получается. Перышка нашла Сумки дети собирали в парк. Очень удобно, когда... Есть касса самообслуживания Но только прикольно было, когда мы один раз стояли Женщина подошла У нее две тележки, по-моему Она пришла на самообслуживание Когда очень много товара, то лучше Консультант нужен, да? Когда много товара, то лучше на кассу идти Надать тебе ананас? На, да. держи Он тяжелый, держи крепко Свой ананас Ананасы сейчас подорожали Невыгодно покупать Ты папе, папе неси Давай ты, Давай да? Нельзя! Давай ты! А, у нас у Яна хороший вкус и выбор просто шикарный. Он выбрал банку огурцов соленых, кричал Атянь. тут... О. Подожди, подожди. И ананас. На, папе неси. Сейчас, сейчас подожди. Мы уже дома, попили только что чай. Смотрите, с чем мы пили? Мы на ПП. Мы с завтрашнего дня переходим на правильное питание. Мы с Сережей решили взять себя в руки. Отдельно только что в магазине приобрели продукты для мальчишек и отдельно для нас. Завтрашнего дня Сережа сказал, я возьму за нас. Он на каждый день нашел меню, расписал все это, в общем, там по граммам. Короче говоря, сказал он, я приведу нас в порядок, поэтому будем надеяться на это. В общем, завтрашнего дня вот такую всякую ерунду мы не едим. Хотя на самом деле, когда у тебя в доме много маленьких детей, это очень сложно, всегда хочется что-то схватить. Посмотрим, Но что вы уже говорите, что я беременна, Сережа тоже, в принципе, животик такой Я тоже где-то третий месяц. Да, так что, ребятки, не Завтра будет не, не, очень сложный не, не, не, не день. Не. Послезавтра будет сложный. А я думаю, что на третий я уже втянусь. Сережа Янечку молочко делает. Не можем как отучить от этого молока. Вот просит всегда, когда он засыпает. Он, кстати, от сусок уже все, отошел, слава богу. У нас неделю назад куда-то... Самих в... спрятал. Мы не нашли. И Мы потом уже через два дня их нашли, но не стали ему показывать версию придумали такую, что лисичка с волком их съели. А мы как раз были накануне в лесу, но ну, мы недалеко были от леса, решили с ним заехать погулять. И вот как раз он так совпало, что он поверил в то, что лисичка с волком... Ну, Марка тоже кто-то выносил, uh -huh. Кстати, смотрела семью одну блогеров, и жена спрашивает у мужа, хочешь ли ты еще ребенка? Я Это такая можешь? интересная реакция. Ты хочешь еще ребенка? Да, вообще Ты не хочешь? Поехала забирать детвору. У вас ворон летает? Я на пытались уложить, не знаю, свет он сейчас или нет. Нам же сегодня на 5 часов на Гарри Поттера. Мы с Яном не идем. Я посчитала, что ну, нет смысла вести маленького ребенка на такой достаточно взрослый сюжет. Устанет. Устанет однозначно. Ну а ребята с удовольствием на Гарри Поттера пойдут. Ужас, какой ветер. Я шапку еще не одела. Вот, смотрите, я говорила. Высадили елочки. Это вот буквально недели-две три назад. Дуйки. А он кормушки несет. Вот это та вот собачка нас. Каждое утро встречает, провожает. Девочка. Забыла, как ее зовут. Привет! Привет! Это такая играция прям хочет тут мы встретили вам ну, все видно отсюда под... Я за по Я Давайте немного покуховарим, сейчас покажу, что я буду готовить. Отвариваю картошечку и дальше буду запекать. Очень интересный рецепт. Только что нашла. Раньше не готовила по такому рецепту. И рядышком я тушу капусту. Очень люблю капусту тушеную. И дети, кстати, мне тоже очень положительно относятся к ней. Все, картошечка готова, можно отправлять в духовку до да, золотистой корочки. 20 минут в духовке, и картофель по-австралийски, такое название было этого рецепта, готов. Сверху можно притрусить еще сыром, пахнет, шкварчит, но, ну, в общем, на вид очень вкусно. И мне понравилось, что шкурки, и шкурка стала такой, знаете, она поджарилась немножко, подпеклась, вернее, и стала очень хрустящей. Всем приятного аппетита! Я услышала машину, звук ворот, как стукнули, значит, приехали мальчики. Довольна вроде. Ну, как дела? Ой, там мучаюсь. Ну, рассказывайте, как дела? Понравилось? Вы что, устали? Мою езжу. домой хотят, спать хотят, спать хотят есть хотят Ой, все сразу. Моя лапунечка. Спать хотите, Да. Ну, кушать, сейчас а я вас покормлю. Детишко, я поняла, всего. видишь, я думала, вам понравилось? Угу. Ну, все, сейчас будем кушать. Ну, когда в театр ходили, ну, два с половиной часа, антракт. Ну, да, там, раздевайтесь. Там. Давай, выходи. Давай, давай. шапки. Давай. Сейчас расскажете. Так, что? Что ж вас так разморило, непонятно, ну, Да? Да. Нормальное место. Не пересаживаю